Всем привет, ребята! И сегодня у нас Back to School. Угадайте, какого же цвета мы будем покупать сегодня канцелярию? Я что? Ну что, догадались? Скорее пишите в комментариях! Сегодня мы будем выбирать канцелярию только в Неоновых Донах. В нашем распоряжении весь торговый центр. Вы готовы, дети? Да, капитан! Ну что, погнали! Так, вот у нас много канцелярии. Так, здесь очень много точилок красивых. Поэтому возьмем сначала точилку. Вот я вяжу такую вот точилку. Вот такую вот. Она очень удобная. Здесь с одной стороны точилка, с другой ластик. Берем. Дальше мы выбираем карандаши. Здесь есть наборы вот такими вот карандашами, поэтому я их возьму. Возьмем вот такой вот набор с ластиками дополнительных. Так, для начала возьмем ластики. Я здесь вижу какие-то очень прикольные ластики, и они почему-то очень тяжелые. Да, там есть разные оттенки, но как у нас сегодня, как так сегодня у нас, но я возьму вот этот. Самый первый. Здесь все ластики неландовые. И еще возьмем вот эти вот ластики. Они тоже, кстати, неландовые. А, здесь есть форма немножко поудобнее. Возьмем вот эти вот тоже. А цвета здесь... А, нет, вот эти вот. Там цвета вот прям неландовые, неландовые. Так, а где я эти ластики взяла? Вот сюда, взяла. Вешу, взяла. Так, дальше... Дальше мы возьмем стержни для карандашей. Они, кстати, тоже здесь есть неоновые. Очень клевые вообще. Вообще просто супер. Берем. Так, что у нас есть дальше? Дальше нам нужны ручки. Конечно же, ручки. Здесь я вижу карандаши. Возьмем вот эти вот карандашики. Дальше, что здесь? О, вау, это карандаш. Ничего себе, он такой прикольный. Обязательно берем. Ребята, здесь есть вот такой вот карандаш. Я даже не знаю, какой брать. Этот или этот. Но я думаю, что я лучше этот, потому что намного ну, удобнее. Думаю дальше. искать ручки. Я думаю, что здесь вообще ручка. вот. Берем Они тоже мне нравятся Я думаю, вот эти вот ручки подходят под наш сегодняшний челлендж Поэтому обязательно берем Дальше берем те Возьмем, я думаю, вот такие вот Маленькие обязательно возьмем, они очень прикольные. И возьми вот, вот такие. И вот эти. Мы возьмем чуть-чуть поэтому берем. Ребята, здесь так много неоновой канцелярии, я просто, я не знаю, я не ожидала вот этого. Берите себе яркую канцелярию, чтобы она вас согревала когда вы сидите на уроке, и вам скучно. Дальше мы... Что мы видим? Мы видим краски. И они очень красивые здесь, на самом деле. Я думаю, возьмем вот эти вот. Они как раз неоновые. Очень красивые. Так. Может, здесь еще какие-то краски есть? А, и фломастеры обязательно. Вот эти вот, я думаю. А, может, здесь есть побольше какие-нибудь... Но их здесь нет. О, а это что у нас здесь? Это какой-то наборчик, но он красный. Чего-то не по теме. Поэтому возьмем маркеры. Так, здесь оттенки одинаковые, в принципе. Вау, ребята, посмотрите, какие здесь клевые и яркие действительно тетрадочки. Я думаю, возьмем. Потому что тетради мне явно понадобятся в школе. А здесь нет... Какой-то желтенькой, типа не желтой, а зеленой больше. Ну хотя вот это вот нам идеально подходит просто. И оранжевенькую возьмем. Берем обязательно. Дальше что у нас здесь еще? Какие-то тетрадочки, я думаю, есть яркие. Это книжечка какая-то? А, нет, это тоже тетрадка. Поэтому ее мы обязательно берем. Как раз таки она неоновая. Красивая тетрадь. Так, и еще здесь есть вот, так, вот такими вот стопками, но они не, не, они не неоновые. Я думаю. О, вау, прикольная тетрадка так-то. Так, что у нас еще здесь есть? Я хочу какую-нибудь ярко-зеленую тетрадь себе. Вот здесь есть какие-то зеленые. Возьмем. Дальше. Вот, цветная бумага. О, не, она слишком большая. О, папки, папки. Я думаю, для школы мне папки понадобятся. Это не, неоновая, вот. Неоновая папочка. Возьмем. Несколько штучек. Отлично. Так еще и здесь. Вау, ничего себе. Краснеоновые наборы. Здесь крепкие. А, как это называется. Посмотрим, как я в этих наборах есть еще цвета. Так. А, уберем в что сюда. О. Ничего себе. Там есть прям неоновые. Вот это вот мы как раз таки вот и возьмем. Вот эти вот. Так. Еще нам обязательно понадобятся ножницы. Зелененькие нам как раз таки понадобятся. Вот эти вот мы возьмем. Берем. Так. И линейку. Линейку набором. Вот таким вот берем. Так, здесь вроде бы ничего больше нету. У нет еще корректор какой-нибудь цветной. Но здесь корректора, к сожалению, нет. Клеи. Вот такие вот возьмем. Они очень цветные и прикольные, я думаю. О, смотрите, здесь нарисовано, что они действительно внутри цветные. Интересно будет мне проверить их. Смотрите, я вот что-то вижу. Так, а, это бумага обычная, ну ладно, окей. Okay. Жалко, что нету обложек на тетради цветные. Так, пойду посмотрю пенальчик обязательно, как же без пенала. Мы столько канцелярии набрали с вами, и без пенала? Да не может такого быть просто. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас из пеналов. В... О, вау, прикольный пенальчик. Но я думаю, он будет вместительный и достаточно хороший. Поэтому возьмем его. <сех> Стоп, мы забыли с вами про цветные ручки. Как же без них? Так, здесь нет пока что наборчиков побольше, поэтому возьмем вот такой вот набор. Так, здесь есть разные оттенки, я так понимаю. Возьмем вот эти, вот эти вот, да. Они вот прям неоновые, хорошенькие. Берем. Ну что ж, пойдемте искать солнца. Вот здесь вот есть какие-то рюкзаки. Мне кажется, они не очень, но хотя вот этот вот, он прям неоновый-неоновый. Но он мальчишки больше, поэтому его здесь нету пока что рюкзаков, мы не нашли. Поэтому едем дальше со всей вот этой вот канцелярией. Посмотрите, какие налашные подвушечки. Класс. С куколками, с куклами лол. И вот с гранатом, даже есть с лаймом. мы Сюда. Пойдемте. Я увидела кое-что в виде рюкзаков. я думаю, там есть что-то, что мне придется по душе. Так, еще сейчас мы какой-нибудь да? И я что-то покажу. Там что я, я уже полоски. Да, он в ней сумки есть, ничего себе. Давайте возьмем снизу. Вау, он такой красивый. Еще есть неоновые. неоновые полоска внизу. Я думаю, нам подходит. а та та та та Ой, я там кое-что неоновое вижу. Неоновые резинки для волос. Я думаю, нам подходит. <ролёвая музыка> Что будет, чтобы Что разнообразие? О, еще здесь есть крабы. Ну что ж, ребята, сегодня мы подали культур и он вот цвета. Как понравился наш пакет? Тогда -то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Всем пока, мои дорогие. До новых встреч!